Всем добрый день, 15 марта. Была погодка неплохая. Просмотрел семьи по наличию маток. Как я и предчувствовал, отход серьезный. Фактически все семьи, где зимовали по две, по три матки, осталось по одной. Изоляторы были разные и модули, и широкоформатные хмары, и меньшие и треугольники, и врезной был. Короче говоря, по формату здесь никаких претензий, никаких таких вот поправок. Матки начали гибнуть еще с прошлого года, серьезный был отход. В зиму тоже отфильтровалась часть благодаря тому что в двухматочном режиме сезон работали ну и вот сейчас зимовка показала точно такую же картину обгулялась то есть перезимовали единицы есть даже вот три матки перезимовала там некоторых по две и не важно какой это формат я же говорю был изолятора еще что заметил меньше всего отход был по осени там где уже мумии маток такие засохшие одни один фрагмент от матки а в основном скорее всего сыграл злую шутку вот этот холод который возврат холода резкий такой семья скорее всего не среагировала, не сгруппировалась, как положено ну и получили такую... ну вот две матки ну то, что они остались все рабочие, это понятно я больше переживаю за то, что гибель маток которая тянется с прошлого сезона и матки именно того сезона сейчас должны будут будут давать потомство какое это будет по жизнеспособности потомство у меня очень большой вопрос хорошо конечно есть вариант вот семьи то рабочие остаются но такая такое количество отхода настораживает в прошлом году ни одной матки не было ну, тоже две матки приземлова ни одной матки я не вывел искусственным способом все были или же роевые, или тихой смели ну так, попала свежая кровь на пасеку понадеялся на на то, что сработает этот вариант природный. Хотя, меньше всего я грешу на то, что семьи, вернее, матки погибли от способа их получения в прошлом сезоне. Но ничего, видите, технология... Золотой технологии быть не может. И это тоже не панацея. Хотя душу греет один плюс в надежде на то, что была все-таки фильтрация и отбор лучших. Ну, будем смотреть. Готовьте вопросы, делитесь с результатами зимовки, будем обсуждать.